Всем привет! Вы на канале форума «Свободной России». Я Алина Винтер и сегодня у нас в гостях политолог Иван Преображенский. Здравствуйте, Иван! Добрый день, Алина! Сегодня у нас несколько тем и давайте начнем с давления на IT-гигантов. Мы недавно видели, как государство давило на Google, Яндекс и заставило удалить всю информацию об умном голосовании. К этому присоединился и Telegram. Как вы думаете, есть ли вообще какие-то пределы в давлении на IT-гигантов, или они так и будут выполнять все приказы и решения государства? Ну, я думаю, что мы можем здесь судить по аналогии. В принципе, IT-гиганты в прошлом часто российским властям отказывали в их требованиях. Сейчас мы видим, что позиция их слегка изменилась, и я думаю, что это связано с тем, что российские власти последние несколько лет старательно демонстрировали свои возможности. Достаточно вспомнить, как они пытались отключить Telegram, а попутно заваливали серверы как раз-таки IT-гигантов и избивали их работу, из чего можно, в принципе, уже тогда было заключить, что российские власти в состоянии как минимум остановить интернет, причем не только, что называется, Рунет, но и нанести большой ущерб а, в целом всемирной паутине, если вдруг им придет это в голову. Сейчас, после принятия большого количества дополнительных законов, которые ограничивают свободу в интернете на территории России, у российских властей появилось еще больше возможностей, в том числе технических, потому что сами же российские операторы вынуждены были благодаря этим законам инвестировать в создание этой системы, что называется. Далее смотрим на Китай. Китайская ситуация такова, что там а эти гиганты так или иначе соблюдают китайские нормы и правила и не пытаются их нарушать, либо они просто отключены. Соответственно, я думаю, с большой долей вероятности, что приблизительно то же самое в течение ближайших нескольких лет произойдет и с Россией. Либо они начнут соблюдать все правила, самые безумные требования российских властей, либо их будут замедлять как твиттер, а потом и просто отключать какой-то момент и для людей, которые получают информацию в папочках от помощников, не умеют толком пользоваться компьютером, как мы видим по Владимиру Путину, даже если в прошлом он это умел, он явно за эти годы отвык и его окружение для них большой потери не будет. Да, умрет огромный рынок, например, YouTube. Да, появится масса недовольных. Но для этого они полицию держат, чтобы с недовольными разбираться. Вот как думаете вообще, как должны действовать эти гиганты? если у них выбор, могут ли они встать и сказать, а вот мы не будем выполнять, у нас такая позиция, или у них действительно там реальные угрозы, последствия страшные, что вот лучше все-таки соблюдать указания? Я думаю, что для этих гигантов ничего личного, только бизнес. В тот момент, когда это будет угрожать их бизнесу, они могут отказаться. Если бы мы увидели масштабную, общемировую акцию поддержки Алексея Навального и осуждения IT-гигантов за то, что они удаляли возможность поиска информации по э, умному голосованию, блокировали его, то, наверное, IT-гиганты задумались бы на эту тему. Мы этого не увидели со стороны скажем так, широких слоев западной общественности, которая могла бы это сделать. Значит, до тех пор, пока для них это не будет приносить реальные убытки, они будут следовать распоряжениям российских властей, потому что российские власти реальные убытки им причинить могут. Это бизнес, а не защита свободы слова, не борьба за демократию. То есть думаете, что вот в частности Дуров тоже сдался, ведь он так отстаивал свой Телеграм там, в 2018 году, и сейчас, по сути, на него даже давление не было оказано. Ну, как мы видим, не было никаких в его отношений решений. Но тем не менее, он сказал, что все, я блокирую умное голосование, все эти телеграм-боты, что это угрожает телеграмму. Ну и вот как-то менял позицию. Вот здесь как? Ну да, он юлил, и потому как он юлил, создавалось как минимум ощущение того, что либо у него идут некие неформальные переговоры с российскими властями, и они имеют рычаги для давления на него, либо он просто не видит необходимости в этом вопросе не уступить. Тем более, что давайте честно скажем, по большому счету, все эти блокировки уже никакой роли не сыграли и на выборах серьезно не отразились. Абсолютное большинство тех, кто хотел получить эту информацию, уже ее получил. Те, кто за неделю до выборов не знали нет, вообще ничего об умном голосовании, явно не приняли бы в нем участие, вероятность этого минимальна. Поэтому, в принципе, все остались довольны. Российские власти сделали вид, что они активно боролись и продемонстрировали свою силу, а эти гиганты им уступили – Проблема только в том, что IT-гиганты полагаются на неформальные коммуникации с российскими властями, как и все крупные западные компании, не понимая и не пытаясь обсчитывать свои реальные политические риски в России для своего бизнеса. К сожалению, неформальные контакты всегда в России приводят к тому, что в какой-то момент ты переходишь условные две сплошные, которые россияне чувствуют, что называется, нутром и понимают, где они проходят, а западные компании могут просто не ощущать. А после этих двух сплошных не работают никакие соглашения. И внезапно твои контакты на самом верху, в самом Кремле, как они любят рассуждать, перестают просто отвечать на телефонные звонки, а в твой российский офис приходят с обыском. А как вы думаете, остановится ли на этом власть? Или дальше будет хуже, и все эти блокировки коснутся не только политической сферы, но и куда дальше зайдет? Ну, вопрос в том, что российский режим – это что называется авторитарный режим с тоталитарными тенденциями. У него нет реальных возможностей установить, скажем так, полный тоталитаризм, но даже по заявлениям, например, главы Совета Безопасности, реального его главы, секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева, бывшего главы ФСБ, мы видим, что стремление есть залезть во все сферы жизни общества, влезть к россиянам буквально в постель, в голову, в книжки, которые они читают, в то, как они воспитывают своих детей, из чего можно заключить, что, ну, безусловно, с такими... Пожеланиями и потенциями российские власти будут стремиться влезать во все сферы, которые они считают, что их касаются. Ну, вспомним, опять же, недавнее буквально заявление о желании признать экстремистами радикальных феминистов, ЛГБТ-сообщества и вообще всех, кто нам не нравится. Если мы признаем их экстремистами, мы автоматически ограничиваем им доступ в интернет и ограничиваем любые ресурсы, которые их упоминают. Ну, то есть, по сути, мы идем стремительно или даже бежим к тоталитарному режиму? Ну, для тоталитарного режима у, российского, у нынешнего российского режима просто нету ресурсов пока. Россия слишком сложная страна по сравнению с тем, каким был СССР в тот период, когда в нем действовал действительно полноценный тоталитарный режим. У российских... Властей до сих пор нету таких инструментов, которые были тогда репрессивных, офлайн. Они могут изображать из себя э, онлайн-тоталитаризм. Вот установить приблизительно, как в Китае, онлайн-тоталитаризм, они вполне в состоянии в течение нескольких лет. Что будет происходить при этом в реальной жизни, сказать сложнее, э, но, ну, естественно, и там будут ужесточения давления и репрессии. Ну то есть с it гигантами у нас все так не очень, скажем, ярко и положительно. Можно теперь перейти к другой теме и поговорить об иноагентах. На наверное, это самая распространенная актуальная тема, потому что из раза в раз кого-то признают, признают, признают. И вот у нас на днях снова опять добрались до да, Медиазоны, признали Смирнова, Верзилова, на инагентом, добрались до УВД Инфо. Как вы думаете, дальше вообще прям всех признают? Или вот какая у них вообще здесь стратегия? Я полагаю, что стратегия у них достаточно простая – признавать порциями. Я сильно сомневаюсь, что они составляют эти списки на ходу. Я, честно говоря, полагаю, что приблизительное, скажем так, планирование на эту тему существует уже как минимум пару лет. Соответственно, мы видели, как они активно подбивали свои базы и уточняли данные после январских протестов, когда после первого митинга все смеялись, ха-ха-ха, они пришли к моей бабушке, где я прописан, они даже не знают, где я живу. Нет, ничего, ко второму митингу вся эта информация стала как раз-таки правоохранительным, так называемым органом или репрессивным, как их проще сейчас называть в политической сфере, доступна. И сейчас они не ошибаются и знают, куда приходить, кого задерживать и где проводить обыски. Соответственно, я думаю, что списки существуют, но абсолютно стратегически разумно с точки зрения властей не объявлять массово иностранными агентами сразу слишком большое количество граждан, вызывая массовый же протест. Каждый человек – это его окружение, его знакомые. Мы все не живем полностью в политическом бабле, скажем так, в политическом пузыре. И как в 2019 году в Москве при фальсификации, по сути дела, выборов, при отказе в регистрации абсолютно всем оппозиционным кандидатам было внезапно, эти круги общения могут превращаться в протестующую массу. Абсолютно часто неполитизированных, но при этом возмущенных людей. То же самое могло бы произойти и сейчас, если бы у нас сразу несколько тысяч человек, а я не думаю, что намного больше в целом можно признать иностранными агентами с точки зрения властей. Власти, я полагаю, что считают, что ядро условной гражданской оппозиции и политическая оппозиция оно достаточно немногочисленное. Так вот, если этих людей одновременно признать агентами, это вызовет однозначно протест. Последовательность действий в данном случае непонятна, может, могут быть действительно митинги и так далее, властям это не нужно. Поэтому лишение прав, а по сути дела признание иностранным агентам это частичное лишение гражданских прав, происходит небольшими порциями, будет происходить, безусловно, и дальше. Что значит признают всех? Признают всех, кого власти считают потенциально опасными. Да, я думаю, это весьма возможно. Если эти люди не окажутся сотрудничавшими с нежелательными организациями, это самый удобный сейчас закон, даже более удобный и репрессивный, чем признание иностранным агентам, то их признают иностранными агентами. Если они особо опасны с точки зрения властей, то как э, Роман Доброхота их объявят в Росс. Вы сказали пропорции, но вот если представить такую ситуацию, что сразу признали очень много там, СМИ, физлиц, да, и вот вышли люди, вот представим, да, там вышло. И действительно ли государство их боится? Ну, выйдет там даже там, 100 тысяч человек. И что с этого будет? Мы уже видели на практике, как государство разгоняло эти митинги. И мы видим, что техника закупается, люди к этому готовятся. И государство, оно прям ждет готовится. Ну, государство неоднородно, даже и сейчас. Существует политическое, условно-гражданское управление, администрация президента, присвоившая себя, по сути дела, функции управления всей внутренней политикой в стране. Существуют силовики, причем существуют силовики разные. Существует МВД, существуют спецслужбы, существуют Минобороны, условно говоря. И в данном случае у них могут быть совершенно разные интересы. Я полагаю, что силовики, непосредственно задействованные в подавлении протестов, например, Восгвардия, в принципе, заинтересованы даже а, в новых протестах. Потому что это новые деньги, новое финансирование, а, как в свое время говорили российские военные про Сирию, учение в полевых условиях без дополнительных затрат ну, на реальных гражданах, скажем так. Что касается политического управления, тут все несколько сложнее. Во-первых, политическому управлению нужна некая оппозиция для того, чтобы создавать угрозу власти, для того, чтобы эти люди, политтехнологи условные, работающие на власть, нужны были властям по-прежнему. Соответственно, они не заинтересованы в полном уничтожении оппозиции, хотя к этому все и идет. Они заинтересованы хотя бы в создании виртуальных угроз. Если все будут раздавлены и уничтожены, с кем тогда им бороться? Это первое. Второе. Многие из них заинтересованы в том, чтобы система все-таки была немножко более сложной, чем просто жесткое тоталитарное полицейское государство. Соответственно, <coughs> они тоже не хотели бы полного подавления существующей гражданской активности. Они хотели бы ее канализировать, разделять. Кого-то выделять в иностранные агенты, кого-то запугивать этим и заставлять подчиняться, кого-то заставлять обслуживать свои интересы таким образом. Нет, возможно, даже не рабочие, а персональные интересы. Соответственно, для этих людей э, есть совершенно другая схема, которую они хотели бы навязывать. И в плюс к тому среди них... И даже среди, наверное, некоторых силовиков есть понимание, что протест может становиться неуправляемым. В тот момент, когда вся оппозиция и лидеры гражданского общества, по сути дела, изолированы, как обычно и происходит, может возникать стихийный протест. Стихийный протест – это совершенно другая история, которая властям не нужна категорически. Потому что стихийный протест может начинать идти волнами, он может происходить взрывным образом, абсолютно никем не контролируемо, без каких-то четких лозунгов и превращаться, по сути дела, просто в бунт. Да, возможно, давно уже в России ничего подобного не было, но с учетом низких рейтингов властей, низкого уровня доверия к власти со стороны населения, никто не знает на самом деле, ни оппозиция, ни власть, ни социологи не могут точно сказать, может ли произойти этот взрыв и в какой момент. А как вы думаете, вот что должны делать СМИ, общественность, чтобы вот такого наплыва, этих порций признаний на агентами не было? Или вот уже все, мы идем в одно направление и по-другому быть не может? Ну, оказывать сопротивление, как и оказывают, собственно, сейчас, объединяться проявлять солидарность, в первую очередь поддерживать тех, кто уже оказался иностранными агентами, так или иначе. Прекратить шутить, мне кажется, это очень важный момент, потому что вот эти хихоньки и хахоньки, так модные у российского гражданского общества и оппозиции, что «ах, какой кошмар, мы живем в тридцать седьмом году, но хихихи, это все-таки еще не совсем тридцать седьмой год». Ну Так вот, так же казалось людям, которые подвергались массовым репрессиям до этого. Да, безусловно, российский режим по сравнению со сталинским режимом гораздо более травоядный, но люди в том числе и погибают, хотя не так массово, под давлением властей. Из этого и надо исходить. Соответственно, есть ли возможность остановить со давление со стороны властей? Нет. Такой возможности нет однозначно сейчас у российского гражданского общества в целом, тем более у остатков политической оппозиции, просто нет. А что можно делать? Можно пытаться работать с теми силами внутри власти, которые, как я говорил, как-то заинтересованы в усложнении этого процесса. Имеет ли смысл идти на такое сотрудничество? Это отдельный вопрос, в том числе морально-этический. Но если мы говорим вообще о полном наборе инструментов, доступных российскому обществу, то это один из них. Что касается медиа, я полагаю, что медиа должны а, стремиться сохранить какое-то присутствие в России, но при этом иметь возможность вещать и из-за границы, неважно в каком формате они вещают, просто потому что Такая страховка позволяет им сопротивляться давлению властей более эффективно. Но победить в этой ситуации в обозримой перспективе в течение там, условно ближайшего года шансов практически нет. И остановить каток, который уже раскатился и катится на самом деле последние полтора года. Последняя точка, где можно было это остановить, было условное голосование по Конституции. Возможность была упущена в 2020 году, в том числе и в первую очередь российской политической оппозиции, которая не захотела в этом участвовать. Uh -huh. вот еще бытует мнение сейчас, что прошли выборы власть успокоится, перестанет так жестить, да, на сленге выражаясь, и все станет относительно спокойно. Вот как вы думаете, это так? Или наоборот, власть поняла, что она таким способом получила места, да, там Единая Россия с таким отрывом выиграла, и мы понимаем, как это произошло, и наоборот, власть развязала себе руки вот этим? Или наоборот, она решит, что ну ладно, вот надо успокоиться, посидеть, подождать? Я полагаю, что выборы вообще не играли никакой роли, по большому счету в репрессиях. Репрессии были плановые. Часть из них просто по графику была приурочена к выборам, потому что она облегчала выборный процесс. Власти, очевидно, совершенно были готовы, скажем так, последовательно отступать, увеличивая масштабы фальсификации в зависимости от того, как проголосует население. Все возможности они себе для этого заранее подготовили к этим выборам. И да, им пришлось отступить на один из последних рубежей, Нет, просто фальсифицируя, судя по данным экспертов, электронное голосование, результаты электронного голосования, массово вбрасывая голоса настолько массово, что этого не было даже в 2016, в 2018 году. И даже по сравнению с 2011, когда были массовые фальсификации, судя по всему, они в этот раз были большими. Но власть этого совершенно не боялась, была к этому готова. А кампания против оппозиции и против гражданского общества, развернутая приблизительно а вот нынешняя кампания, именно, начавшаяся в 2020 году, и не приостанавливалась, и идет по плану. Да, в нее вносились коррективы, например, из-за событий в Беларуси. Но не из-за деятельности российской оппозиции, не даже единственный политический момент за весь текущий год, это было возвращение Алексея Навального. Это был единственный момент, который власти не предусматривали и который заставил власти скорректировать свою репрессивную программу. Что касается вот этих вот надежд, что после выборов жестить перестанут, мне кажется, что это синдром стокгольмский у той части гражданского общества, которое традиционно с властями сотрудничает и в значительной мере за счет этого существует, которая умела делать все предыдущие годы это, и которая категорически отказывается понять, что сейчас они властям вообще не нужны, а любое сотрудничество с властями – даже минимальное получение государственных денег, как мы видим сейчас на примере большого уголовного дела вокруг Сбербанка, но в том числе и негосударственной Шаненки, которая оказывается, по сути дела, по под ударом из-за государственных денег. Любые государственные гранты, деньги сотрудничества с государственными органами сейчас токсично и приводят к тому, что... В отличие от тех, кого объявляют иностранным агентом или нежелательной организацией, тех, кто сотрудничает, просто сажают. Потому что есть за что. Вы Всегда обозрим. есть за что. Есть Любые обозрим. государственные деньги – это путь в тюрьму. То есть в обозримом будущем у нас смягчения политики не будет. И вот еще есть такая новость, тоже обсуждаемая сейчас. Был принят документ ФСБ, который позволяет еще больше круг лиц признавать агентами. Я прямо сейчас процитирую основания. Это сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической обстановки, сведения о дислокации вооруженных сил, информация о закупках, проводимых армией, сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках. Но тут 60 пунктов, всех перечислять не будем, но вот сейчас идет такое рассуждение, что ну, еще больше круг лиц могут признать. Или же на самом деле этот документ не имеет никакого значения, и у нас в принципе закон настолько широкий, что можно признать хоть кого в принципе. Тогда возникает вопрос, а зачем этот документ нужен? Я думаю, что этот документ нужен для самой ФСБ, потому что ФСБ таким образом легализует те принципы, по которым и так могли признавать иностранным агентам, а то и обвинять в государственной измене. Там тоже очень часто истории с обвинениями в государственной измене настолько туманные, все уголовные дела, все судебные процессы идут в закрытом режиме, что сомнений всегда у общества остается очень много. Последний вот пример с it сферы как раз внутри России, где тоже очень большой и серьезный вопрос. Можно ли там говорить вообще, нет, вообще о преступлении, не говоря уже об измене Родине. Так вот, ФСБ просто для самой себя, скажем так, для собственного спокойствия и на будущее легализует это. Неизвестно, как бы, в какой момент ситуация в стране начнет меняться. Но одно дело, это неформальные практики, и другое дело – это легализованные практики, записанные в виде законов. А Именно это Путин сделал в 2020 году, легализовав огромное количество неформальных управленческих практик, которые нарушали до этого, безусловно, Конституцию, но были. А теперь они просто добавлены в Конституцию. Точно так же, следуя за ним, идет ФСБ. А на будущее, скажем так, создавая документ, который оправдает задним числом практически любые их действия. Ну, то есть можно сказать, что светлого будущего в обозримой перспективе нам ждать не приходится. Ну, будущее весьма туманно, но темно. Да. Ну, на этом у нас все. Мы обсудили с вами такие самые актуальные темы. Спасибо вам, Иван, за интервью, за интересную беседу. Спасибо вам, Алина. А на этом все. Смотрите наш канал, ставьте лайки. Всем пока.